Добрый день и добро пожаловать в видео, посвященное Qt Dependency Container, суперлегковесному контейнеру зависимости для Qt проектов. В ознакомительном видео я показываю, как скачать исходный код проекта, как подключить его к своему проекту, как зарегистрировать зависимость в контейнере и как запросить объект зависимости от контейнера. В этом видео я покажу, как подготовить класс для автоматического внедрения зависимостей в объект пользовательского класса. Так, исходный код проекта у меня уже скачен и открыт в среде разработки Qt Creator. Для ознакомления с функционалом внедрения зависимостей я буду использовать демо-проект injection В проектном файле подключены классы контейнера зависимости через специальный pre файл. В самом же демо имеется модуль abstract-service. В нем определен абстрактный класс сервиса abstract-service с одним единственным чисто виртуальным методом doSomething а также два класса реализации child service дочерний сервис и main service основной сервис который использует дочерний сервис в качестве зависимости и вызывает его метод для внедрения зависимости контейнер использует специальные помеченные методы в языке C++ нет таких элементов как аннотации в Java поэтому для идентификации методов внедрения используется конвенция по именованию Контейнер рассматривает в качестве методов внедрения методы, имеющие следующий формат имени. Обязательный префикс, inject нижнее подчеркивание, и дальше имя, под которым зависимость была зарегистрирована в контейнере. Для того, чтобы объявлять методы внедрения было проще, а ошибок было меньше, в заголовочном файле класса DependencyContainer объявлены специальные макросы. Они позволяют быстро создавать шаблонные методы внедрения. Макрос inject принимает два аргумента – тип и имя внедряемой зависимости. Поэтому этом макрос не только создает метод внедрения, помеченный QInvokable, но и создает одноименный член классов, который будет внедрена зависимость. То есть в нашем случае макрос создаст метод inject нижнее подчеркивание childService и само поле нижнее подчеркивание childService. Для случая, когда член класса уже определен отдельно или, например, унаследован, Необходимо использовать другой макрос, inject, нижнее подчеркивание, initialize, который в свою очередь имеет уже три аргументы: Тип зависимости, имя члена классов, в который необходимо внедрить зависимость, и имя зависимости для внедрения. Использование описанных макросов делает код понятнее и облегчает процесс объявления метода внедрения, но не запрещает создание таких методов вручную. Необходимо лишь соблюсти формат именования методов. Кроме того, перед попыткой внедрения зависимости в объект, контейнер проверит, можно ли привести объект найденной зависимости к типу аргумента в методе внедрения. Если проверка не будет пройдена, соответствующее сообщение будет выведено в лог. Обратимся к функции main. Здесь регистрируются зависимости обоих типов. Дальше идет запрос объекта зависимости main, и далее вызов метода doSomething, который в свою очередь вызывает одноименный метод зависимости. Запускаем приложение. В логе мы видим подробную информацию о каждом этапе создания зависимости. Отображаются имена всех обнаруженных методов внедрения. И, как мы видим, экземпляр зависимости ChildService был успешно создан и внедрен в одноименный член класса MainService. О других возможностях контейнера qd можно узнать либо из инструкции на странице проекта, либо посмотрев соответствующие ролики данного цикла. До свидания.